Как отлично прошел мой день рождения, правда, девочки? О, да, я же твоя мама, я все организовала. Ну, очень он отличный прямо. Нам очень понравилось с вишневкой. О, да, это же самая отличная вечеринка. А что-нибудь еще будем заказывать? Нет, достаточно. О, ну, ладно, пока.